Привет, с вами я Михаил Шилов, автор проект корректура.ру, Ребят, сегодня о наболевшем и о важнейшем, все чаще, все чаще, Встречаюсь со своими со сверстниками, когда разговариваю с своими друзьями, которые учился в школе, в институте, или просто с знакомыми. они говорят, слушай, ты, ты в такой шикарной форме, а не поздно ли нам начинать вот там заниматься и все такое прочее? И все-таки нам уже за 40, там, 40, по 45, там, по 43. Блин, ребят, ничего. Это вот надо понимать, что если все делать со правильно, если не будет предположим, там, онкологии, спиды, какие-то вещей, о которых сложно перестраховаться, то ну, этот, блин, экватор, это ну, как минимум. А, а может и больше можно еще прожить. Понимаете, ну что такое 40 86 лет. Если правильно питаться, правильно заниматься, да никогда не просто. Ничего. А люди уже, получается, после сорока списывают себя в какой-то я не знаю куда. Это нельзя, ничего. Все еще только начинается. Конечно же, можно и нужно заниматься. И, и никогда не поздно. Вопрос только в том, что когда сам заниматься начинаешь, и тебе, там, предположим, 14 лет, или, предположим, даже 20, то даже если ты делаешь что-то неправильно, то там, организм может это все как-то компенсировать, выровнять и, и в лучшем случае не причинить себе вред. А вот если делаешь все неправильно, когда тебе уже за 40, то там, конечно, да, там есть особенности возрастные. Если, конечно, делать все не так, как надо, то можно только напротачить. И вот отсюда возникает самое большое количество проблем, когда люди вдруг ни с того ни с сего переживают кризис. Среднего возраста, если считают, что надо будет чем-то заняться, и начинают заниматься резко чем-то. Вот. В... В... А в надежде достичь результата. И часто это бывает, когда и серьезные люди даже поступают, так, которые в жизни что-то добились, и они и те же методы хотят перенести на тренировки, взять это нахрапом, наскоком, на настойчивостью, настырностью. Но просто в том, что организм у нас один, и он живет по определенным законам и по определенным по правилам. Поэтому здесь эта штука не работает. Здесь нужно, конечно, делать все правильно. Вот. И опять же момент. Надо с кем-то посоветоваться, надо что-то посмотреть. Это я про себя веду защитию, потому что я могу посоветовать, могу подсказать как, потому что я еще и врач-ортопед, травматолог, аномальный терапевт. Также занимаюсь э, нутрициологией, да? то есть ну, питанием и спортивным питанием в том числе. Вот. А если вам хотите, вы хотите кого-то поближе, да, чтобы не дистанционно все это дело было, то, конечно, надо искать после тренера такого-то фитнес зале который такого же возраста, какой, который а, в хорошей форме. Но это лучший вариант, чем найдете какого-то мальчика там или девочку, который в отличной форме, и что они скажут что вот ты будешь такой, как я. Понимаете, разница в возрасте, разница в подходах, разница в амбициях, в целях и задачах тренер, которому уже за 50, и он в отличной форме, конечно, он а, а вкладывает э, в себя, э, потому что он сам является э, ну, товаром же самого себя, он себя продает, он с витрина. Но тем не менее, э, там уже подходы совсем другие, потому что он соответствует своему возрасту, пытается соответствовать. То есть э, э, с поправкой на возраст и питается, и, и тренируется. А еще лучше, если... Э, у вас рядом окажется человек, который может проконсультироваться у вас, который сам в отличной форме, занимается серьезно, но является любителем, а не профессионалом. Почему? Потому что он тогда уже, как правило, делает все это для себя. Единственное, просто нужно понимать, что если человек участвует в каких-то соревнованиях или чем-то еще, там тоже не, часто бывает и химия, и все такое, потому что там другие цели и задачи. Но если человек, у которого цели и задачи – это основном, здоровье, то вот такой консультант вам как раз и нужен. Не знаю, найдете ли вы такого, но ну, я думаю, что найдете, потому что стоит только поискать. Вокруг такие люди есть, обязательно. Вот. Но если не найдете, то, пожалуйста, подписывайтесь на все мои свои ресурсы, на drshilov.com, на budushin.ru, budublog.ru, makivara.ru, karikatura.ru. И там вы найдете ответы на все вопросы свои. Также вы сможете задать свои вопросы там. Также подписывайтесь на мой канал на YouTube, Просто Михаил Шилов наберите, Михаил Шилов на Ютубе и найдете меня, я везде под своим лицом, везде вот так вот, то есть там узнаваемо, подпишитесь и будете постоянно просматривать интересные видео с какими-то рекомендациями, а также сможете прокомментировать там и задать вопросы свои в том числе. А также еще есть сообщество Корректура.ру или просто Корректура во всех социальных сетях и в фейсбуке и вконтакте и в одноклассниках и в моем мире на моему так что жду вас там всем пока а я пошел на тренировку сила мощь занимаемся